Начальник розыгрыша там 7 говорил И мы? еще есть Он был в одном кабинете, я говорю. Он из того кабинета, где башен был. Второй, третий, четвертый этаж досмотрен. Остался первый этаж.